Всем привет, ребята, с вами снова Шевчик в деле. В этом видео у нас будет новая интересная монета на алгоритме NeoScript. Но перед этим хотел минуточку на другое обратить внимание. Всем большое спасибо за поддержку, кто подписывается и ставит лайки под видео. Мы преодолели в рубеж уже 6130 на подписчиков. Надеюсь, будем дальше также развиваться и в дальнейшем будете поддерживать. Поэтому всем большое спасибо за подписочки. Ну а теперь расскажу про новую монету. Вот официальный топик этой монеты я нашел. Э -э Португальцы, так понимаю, замутили этот проект. Насчет этой монеты пока точно сказать не могу, что прямо ее надо там будет манить, манить и манить. Пока не точно ничего еще не понятно. Она вышла 23 числа, поэтому никого не агитирую сразу там ставить свои фермы и прям копать ее, копать просто ради интереса сейчас пока можно и попробовать потому что э, говорят давай побольше видео с новыми, с новыми монетами. Во первых ребята они не так уж часто выходят и сложные если не выходят найти которые вот-вот только открылись и чтобы они были допустим ну, хорошие не скамовые какие-то. Я вроде это посмотрел ну, более-менее ничего так думаю в принципе попробовать можно будет там денек и там другой помайнить ради интереса чтобы на крайняк она лежала просто в долгосрок ну в общем есть еще тема уже на английском я просто перевел что тут у нас получается по монете Алгоритмный скрипт. общее количество я так не понял что сами не определились 14 либо 17 миллионов насколько я понимаю ну это ладно не будем тут сильно углубляться что надо будет сделать чтобы стартануть на этом проекте Скачиваем кошелек, какой нам нужен будет, там, 32 либо 64-битную винду, либо вообще под Linux. Я уже его скачал, вот у меня он есть. Просто я его беру, разархивирую и, не знаю, запускаем, смотрим, что получится. Я еще даже не тестировал ничего, сразу вот нашел и решил поп попробовать, скажем так, в прямом эфире почти. Пока загружается кошелек, давайте смотреть, что у нас там дальше. <с> На официальном сайте у нас английский португальский язык. То есть нет у них примайна. Вроде бы как неплохо. Защита от асика у них. Типа там мастернода у них более-менее адекватная, насколько я понимаю. На основном сайте нажимаем вкладку Pulse. Тут он получается 6 пулов, официальный, и из них более-менее еще хэшфолайф нормальный. Что я могу сказать? Можно попробовать на официальном пуле, потому что остальные какие-то то кривые, то не работают. Можно попробовать на вот этом пуле. Так что еще точно не знаю, сами выберите какой вам будет удобнее. Я, наверное, пока попробую на официальном. Что еще у нас? Здесь вот получается награда по 10 монеток в данный момент пока идет. Сложность, конечно, сейчас в космос уходит, потому что людей много набежало на эту монету. Ну что делать? Попробуем, посмотрим, как будет развиваться весь проект. А сейчас глянем, что у нас с кошельком. Кошелек еще грузится, он 84% показывает. Подождем пока догрузится, посмотрим, может еще какую-то интересную информацию. Ну, точно, давайте глянем дорожную карту. Так, где у нас она делась? Дорожная карта у нас. Типа, они запустили майнинг, там у них можно блок-эксплор посмотреть, какой сейчас блок. Типа, что у них все четненько, все чисто. Ну, и дальнейшее у них там мультипулы, и давай дальше развиваться. Типа, у них веб-кошелек появится. Тоже, что интересно. Ну, в общем, посмотрим. Не будем пока ничего загадывать. Это монета, я же говорю, так ради интереса попробовать. Я как бы, конечно, и дальше буду еще интересно искать проекты, на которых можно будет заработать. Ну, в этом я, ребята, сразу говорю. Я в нем на процентов не уверен. Тем более в португальце вообще я знает, что это за люди. В общем, посмотрим, что получится. В общем, кошелек у нас загрузился. Получился такой же, как и обычно скажем почти у всех одинаковый где брать свой адрес кто не знает нажимаем файл адреса получения и вот наш кошелек что мы дальше делаем берем нажимаем правой кнопкой для тех кто спрашивали как настроить нажимаем копировать адрес скопировали адрес вот у меня открыт мой батник клеймор для md под него скрипт очень простой Просто вписал, скажем так, название пола, порт, поставил кошелек, который нам нужен и вписал окончание монеты, которая там будет. Сейчас глянем, какое здесь. <coughs> так, скрипт, окончание у нас будет вместо пароля ZCR написано. В общем, берем, вписываем это окончание и вот параметр А. То есть, черточка А, ну точнее, черточка А, пробел 2. Что это означает? Это означает, типа, нагрузка видеокарты. Тут два варианта есть. Параметр А1 для карт послабее AMD-шных и параметр А2. Мин стоит на А2, качает нормально. Каждая видеокарта выдает примерно по 933, ну около 1000 мегах, мегахешей, можно сказать. Почти один мегахеш выдает каждая карта. В общем, примерно такие показатели. Что для AMD это очень хорошо. Не знаю, мне этот майнер нравится. Это не то, что всякие ZG там, Пока настроишь, дуреть, конечно, можно. В общем, как-то так. Что? Кошелек у нас обновляется. С сетью идет. Я вам показал, как брать адрес. Хорошо, что кошелек еще на русском языке. Можно сделать резервную копию кошелька. Можно будет сразу зашифровать кошелек, поставить на него пароль. При каждом ходе потом надо будет вписать пароль. Ну, в общем, попробовать можно будет. А на этом пока у нас, ребята, все. Так что давайте. Всем удачи. Не забывайте про конкурс, который у нас идет. Смотрите видео и участвуйте в конкурсе. Скоро, думаю, выберем победителя. Так что всем удачи. Всем пока.